Все вопросы? У меня есть предложение. Может быть, журналисты хотят с кем-то отдельно пообщаться? Будем... А это вторая серия. Вот мы давайте, давайте закончим тогда общие вопросы. И вы разбираете там. Есть, есть список, кто кого хочет? Да. да. да. да. Если нет Вообще, вопросов... Вы знаете, участников этого события было... Вот у нас пять раз здесь сидит. А у нас около... 40 человек, любого можно брать. И... А вот часть участников впервые на Тургаяке, в Миасе. Ваше вот впечатление, пару слов от пребывания здесь. Два дня. Место. Невозможно оторваться. Вы, вот, кстати, один из э, лозунгов, для, для, в том числе для метеоритов. Место, от которого невозможно оторваться. Спасибо. И приземлился, и все.